Нет, тут. это. Да. Блин, Ты, короче, Лера, ты создаешь полчаса вот этого мутанта реально. Ты можешь нормально что-то красивое. Ребят, давайте посмотрим, что они там делают. Лера с Лизой сидят у нас на студии. Пошли. Приветки, помню. Лиза на теме? Привет, Лиза и Ксюша. А кого вы создаете? Создаете кого? У нас прямые фигерня. А. Я ее просто создаю на меня. Игрушку Sims, короче, Sims 4. Те, кто играл в Sims, ставьте сейчас комментарии или хотя бы умеет играть в эту игру. Я вообще нифига фига фонаря не отбиваю. Но вроде игра прикольная. Ты ее блондинка делаешь? Сейчас я, я, я еще форму лица на лицо. Как ты голую телку создаешь? Я понять не могу. Так. А зачем она? А она... себя создает. Это ты себя видишь вот в таких этих? Не, просто фигура я тут нормальную делаю. Потом, потом проблемы будут. Похоже лицо? Лицо? Да не знаю. Ребят, похоже у нее лицо или не похоже, не знаю. Вот волосы такие у меня тут не сделаю. Угу. Да конечно. А, да Можешь открыть Кока-Колу? Давай Потому что у меня одна рука занята Даешь да. полчаса ты Вот этого мутанта, реально Ты можешь нормально что-то красивое О, шорты, кстати, похожи Да Я, авто... я лично уже создала, там характер одевся а Характер да. надо создать? Да Как можно создать характер? А вот так Жесть О, да. ты меня. Ты могла меня тоже создать я мог... есть там есть два персонажа, На. сохраненная игра, ты и я. Ну а где я? Почему меня какой нет? Сохраненной игре? А почему я не могу в эту игру сыграть с вами? Почему? В телефоне. В каком телефоне? В каком я телефоне? Выберем. Давай, давай. Вот это вот прикольный, да. Вау, вот это вот тоже четко. Сейчас да, лет. супер. Мне за картинку очень нравится. Вот это. Да, ну О. это какое то сильно это на настроение. Выбери. Вот Во. Все. Да. Ну пусть будет этот уже по барабану, Обувь давай. Поменяю другую. Обу в любую выбирай, Елки. С ну с сколько? Четвертую. Четвертая часть. Лет, лет. А. четвертая, да. Во, ага. вот эту выбирай. Все, О. на длинных каблах. Все, все, все да, она кстати, готова. Сейчас модно так. Всё. Так, окупаться а мы в чем будем? Так О -о! хватит, блин. Ты потом в туалет может еще в чем то ходить? Нет, он... А, он севший. Дай свой телефон, дай, пожалуйста, срочно. Зачем? Пов Посмотрите на фигню. Какую фигню? У меня в телефоне фигни нет. Это Алексей, в фронт зайди. Или в сафари. Как Нет. Угу. Так. Да. И что ты там будешь искать? Шу -шу -шу. Как открыть в Sims 4? Ты что, вообще не нет, понимаешь? Нет, я забыла. Как называется? Как называется? Что называется? Вот это да. Лера, ты же недавно играл. Помогите ей, напишите ей. Что ты хочешь? Скажи, что ей сейчас напишут в комментариях. Что ты хочешь? Шиф -шиф как 74 4 открыть? Сейчас. Строку. Так. Фистол. Пусто? Хера выбьемся. Ой, блин. Я тоже хочу. Да я чуть-чуть. У тебя тоже нету? Да. Блин, ты жрали, и я сражал. Мы с тобой и забыть его затонули. У тебя упала с штучка и вот вторая. Дай нам по одной. Я... Мир. Мы по жизни А, это вы вдвоем? А, Жизненный экран. кто играет в Sims 4, обязательно сейчас э, пишите комментарии, чтобы мы понимали, сколько вас э, вообще в этой теме. А, там камера, посмотрите. <существует> а, ты куда, а, а <существует> ага, тут все есть. Вс ⁇ мы ты сейчас ты начинаем. Я? Ура! Ура! Подожди, я сделала по хитрому. Да. В игре. Так, подожди, я не то сделала. Я за тебя наведу. Классный дом. А это дом без крыши, без крыши, да? У меня больше, Лер. А, уже есть крыша. Так что мы делаем по-другому. Ага, очкова! Ой, класс! Класс! не внизу! Как бы так, что ты ногами просто не... Я бы тебе как раз я Леру так раскручиваю. Ой, не надо! Давай! Нет, тут... Ай, тапочки! Тапочки! Ага. Тапочки! На, бабки свои. Тапки. <рекли> Мы, кстати, с тобой взялись с дома, я папки за Я сейчас беру вот здесь. Да, верни мне ее, пожалуйста. И ехал. Все, вот так? Да. Вот это ваш дом? Да. да. да. Блин. Давай. У вас 400 тысяч бабок есть. Доллара. И осталась. Вот жесть. Это видео? Да я вижу, это вообще жесть. Вот это домище, блин. Да, это с крышей. На островах? Да. Да. На свое что? озеро! Умеет делать Ух, Ухе круто! Ничего менять тут не надо. Да нет, не надо. Но... Крутяк Но... вообще, okay, короче. Я одну штуку изменю, потому что я без этого жить не могу. Хорошо. А что -то только ты, ты не можешь? Может, блин, а мы тоже хотим там жить нормально. Ну, а тут ты то, я могу, не, то а я не могу. Так давай и всех и спрашивай. Вы, вы не будете против. Ну давай, ты сначала спроси, предложи. Вы будете против бассейна Нет. Какие еще вопросы? Ну, а может там какой то вода, крытый бассейн, не Вода голубая, я не знаю, зеленая. Да, то вообще уже Поставим вот так вот Не, подожди Мы сейчас вот это вот все А что именно цветочек? Это лотос Да, ну, мне ч... тоже прикольно Нравится? Да, да. Так. так. Ну ладно, пусть будет Боже, лотос Лера Нет, ладно Зачем ты эту клетку туда валишь? Вот это вот А, ну это нормально, да Сейчас она вот эти вот штуки Ей не надо крутить, только колесиком крутишь для ратука колесиком валит и все. Это как-то непривычно Так, что за фигня? Видите, эти алкоголики уже кока-колой напились, короче. Вообще-то ты тоже. Ну я так сейчас тоже с вами в этой теме. Я в вашей банде. Ага, сейчас. О, вот этот стак. стак. Да. Красный стак. Я тоже в красном сменю. Да. Давай, вот такой. Хорошо. А больше его можно сделать? Больше, только смотрите, что будет. Угу, да нет, тоже кровать получилось, Да. Не, меньше ставь там где-то его. Да, хорошо, вот здесь. Мне нужен желтый стул, срочно, я Желтый? Да. Вот тут нельзя лимоны вон есть. Вот этот? Да, можно. Давай, выбирай хотя бы этот стал. Да, желтый есть. Да, желтый есть вот. Давай. Выкинем. Да, выкинем. Так, сейчас... Класс. Вау, я уже хочу сюда. Такое вот Чем закончилась это. моя студия? Это моя студия? Да, да. Ну, все. все, вот эту хватит, чтобы таким желтеньким отбивал. Так, так у меня желтый этот диван. Вот колонки большие. Иpad. Колон... Тут что мне нужно? Айпад, все, тут тут вот такой писать музыку золотой. можно. Да. А микрофон где? Вот. вот а все, золотой микрофон есть. Да. У меня вот серебряный. У тебя тоже микрофон стоял? Да, вот. Гитары, Мальберт. Понятно. Так, главное, чтобы микрофон стоял, больше мне ничего не надо, в принципе. Комп не надо? Не, ну и компьютер, и микрофон. Мне это очень нравится. А прикольно, нравится? Да, крутой диван, очень желтый. Так, а я иду делать ванну. Все вообще круто. Все, мне понравилось. Умнички. Сейчас еще ванна два часа будет делать. Дальше. Это Лера она. Это моя комната. Так, что тут есть? Зеркало тут хоть есть? Да, да. Где оно? Сейчас. Стены убери, Лер. Да я сейчас так хочу стены сначала показать. Мне такая картина капец нравится. Это Лизина. Мы немножко моя... в красных тонах. Вот эта комната. Да. Это чья? Лиза. Моя. Ты согласна с этим? Естественно. Нравится? Да. Я же ее выбирала. А, все, понял. Она выбирала якось, синок. Как ей так показать? Нет. Я очень рад, что у меня тут нет И сейчас Лизу так сделаем Все? Это все, что вы наделали? Да И вот это сидеть 4 часа, вот это, чтобы сделать вот такую комнату Я бы не высидел, честно А вот, ребята, вы играете с ней 4, скажите, что это долго Очень время много снимает Сейчас я еще хочу пару комнат изменить А я иду домой А что в этой комнате А, что вы тут, короче, я пошел спортзал а вы будете еще три часа делать? Нет, тут быстро. А, Сказано, все, ладно. ухожу. У -у -у, хорошо,